Итак, ты смотришь это видео, а значит, что сейчас будет еще один бесполезный, несвоевременный гайд по никому не нужному моду в давно мертвой и устаревшей игре. Приятного просмотра, ведь сегодня мы разберем геймплей за данмеров в Расскажу про Альмсиви, про Великие Дома, про Храм Трибунала и Шлендеров и кучу всяких интересностей. Неси чай с печеньками и устраивайся поудобнее. Так значит, начнем с того, что Данмеры, они же темные эльфы, э, живут где? Правильно, в мору винде Это северо-восточное королевство Тамриэля. На протяжении всей доступной хронологии Данмеры почти не будут выходить со своих земель и что-то захватывать. А им что, им и у себя неплохо живется? Но ты, мой зритель, можешь своими действиями повлиять на это. Например, начав играть за них. А я советую тебе хотя бы раз это попробовать. Многие считают, что Данмеры самая лорно проработанная раса древних свитков, что и унаследовал мод. Только прежде сперва нужно сначала определиться, в первую очередь, за какой из великих домов играть. Тут небольшое пояснение. Великие дома Моровинда это сильнейшие древние кланы Данмеров, которые делят между собой Моровинд. Их действует пять – Ридаран, Телвани, Дрес, Индарил и Хлалу. Но существуют еще дома Садрас, Сул, Велот и Дом Дагод – так называемый шестой дом. Но у этих домов на старте нет своих государств, так что о них чуть позже. Пока что рассмотрим основные пять домов, так называемые правоверные – основные дома, имеющие свои государства со старта. Как же выбирать? Вот я, например, играя в первый раз, выбрал дом Индарил, потому что вроде как это самый могущественный дом. Но на самом деле, по силе все дома примерно равны. Потом я немного вникнул в лор, пересмотрел свое прохождение третьих свитков на канале. И после этого я решил основательно уже подойти к выбору дома. Я думал так, вот если в Моровинде каждый дом имел свою специализацию... Редоран, Воины, Телвани, Маги, Хлалу, Интриганы, то и в моде у них будет такая же специализация. А торговля и дипломатия останутся на два оставшихся дома Тереса и Индорил. И как бы можно будет выбрать свой дом в соответствии с отыгрышем роли, ну ты понимаешь, я так думал. Но нет, в моде все дома данмеров почему-то имеют фокус только на управленческое образование. Остальные навыки, конечно, развиваются, но медленнее. Да и к тому же у всех долго живущих персонажей замедленное развитие навыков. Так что если захочется отыграть за данмера неуправленца, то Хермиус Мора и его Огма Инфиниум для тебя будут незаменимы. Обидно, конечно, но зато баланс, иначе были бы перекосы и дома бы развивались негармонично, например, имбовые маги могли бы стать сильнее и быстро подчинить себе всех остальных. Но так, конечно, пропадает каноничное различие домов по специализации. И в такой ситуации выбирать уже придется, руководствуясь другими принципами. Например, географическое расположение. Да, это, наверное, самый важный критерий. Великие дома почти не меняют своих границ на протяжении всех доступных стартовых дат, поэтому не важно, какую начальную дату ты выберешь. Дома Телвани и Индарил в начале игры всегда будут изолированы от других частей Тамриэля и будут граничить только с другими данмерами. Если ты играешь за них, то возможностей для расширения своих границ у тебя будет не так много, только за счет нападения на другие великие дома. Но прикол в том, что если ты воюешь с другим великим домом, то храм трибунала, который является гегемоном всех великих домов, встанет на сторону защищающихся. То есть тебе придется еще и сражаться с армией храма трибунала, имея в виду. Так что, играя за дома Индарил и Телвани, нужно будет сначала немного повоевать с другими великими домами, прежде чем расширяться за пределы Моровинда. Тогда как дом Редаран уже с начала игры может расширяться в сторону Скайрима, Хлалу, в Сиродил, Адрес на юг в земли Органиан. Также, если ты грандмастер в совете своего дома, то у тебя есть еще две возможности расширить свои территории, использовав накопленное влияние. И воевать для этого уже не надо будет. Первый вариант: можно отжать земли у соседнего дома через решение. Сначала потратить тысячу влияния, чтобы получить претензию на графство, потом две с половиной тысячи влияния, чтобы захватить это же графство. В случае, если рандом сработает в твою пользу, то графство мирно перейдет к тебе. Но за это испортится отношения с другими великими домами и храмом трибунала. Или есть еще один способ, как можно, использовав накопленные влияния в обществе, расширить свои владения. Вот смотри, когда архиканоник храма умирает, то совет выборщиков выбирает нового. Тут такая же механика, как у коллегии кардиналов в ванильном СК-2. И новый архиканоник первым своим указом решает, разрешить великим домам колонизировать Варденфелл или нет? Если же разрешает, то тогда можно будет тыкнуть правой кнопкой мыши на гербе любого графства Варденфелла и, потратив 500 влияния и столько же золота, построить там свое владение. Причем можно будет выбрать владение любого типа замок, город или храм, вне зависимости от того, какие холды там уже построены. Да, и владение появится мгновенно. Есть еще одна интересная штука, связанная с геймплеем за данмеров. Они очень сильно любят всякие голосования. Вот это прям у них в крови. Они выбирают архиканоника, выбирают глав великих домов. Так что, начав играть за грандмастера великого дома, тебе придется постараться, чтобы после твоей смерти этот титул остался у твоей династии. Через несколько лет после старта игры можно видеть, что Великие Дома Морровинда возглавляют вовсе не те династии, которые значатся у них в названии. И неизвестно как это можно исправить, потому что Великие Дома – это особые номинальные титулы, у которых только один возможный закон наследования – выборы Великого Дома, которые очень похожи на феодальные выборы, но со своими нюансами. В них участвуют все члены Великого Дома, имеющие землю, а также члены Совета Дома и вассальные герцоги. И выбирать они могут среди родственников текущего Грандмастера, членов Совета и вассалов Великого Дома. Вроде бы как, потому что вот именно так, как я описал, работает не всегда. Иногда вообще непонятно, как некоторые данмеры попадают в выборщики в кандидаты. Иногда вообще можно увидеть, как за грандмастер голосуют боги. Вероятно, они тоже иногда проявляют интерес к политической жизни. Как можно убрать эти выборы и перейти к нормальным законам наследования? Есть ответ и на этот вопрос. Для начала нужно создать другой титул королевского ранга. На землях Данмеров есть несколько таких номинальных титулов. Например, королевство Морнхолд и Эбонхард. Либо завоевать большую часть Моровинда и создать королевство, если тебе по каким-то причинам не подходят номинальные титулы. Далее, нужно объявить этот титул своим основным. И у него уже можно будет сменить закон наследования. Как это сделать и какой закон выбрать, ты, наверное, уже сам догадаешься. Ну вообще, это, конечно, все хорошо, но я бы тебе посоветовал хотя бы чуть-чуть поиграть так, с выборами. Потому что это же очень интересный опыт отыгрыша, сравнимый, например, с игрой за Священную Римскую Империю или Византию с их выборами в вольнильном СК-2. Ты можешь быть великим правителем, но если твой наследник не подходит на должность правителя, то вассалы его и не изберут, так что нужно будет как минимум одно поколение поиграть просто за вассала. В этом тоже есть свой интерес. И, кстати, то, что Великие Дома Данмеров не привязаны к династиям, значащимся у них в названии, это же лорно обосновано. Столетия развития политической мысли Данмеров привели к тому, что Великие Дома выступают не столько традиционной феодальной структурой с передачей власти по наследству внутри одной семьи, а скорее политическими партиями, которые отличаются друг от друга своей идеологией. Ладно, я что-то отвлекся. Продолжим. Да, кстати, Альмсиви. Над магистрами великих домов и над архиканониками, да и вообще над всеми данмерами, стоят Альмсиви, Альмалексия, Сотосил и Вивик. Это бессмертные боги-правители всего Моровинда. Когда-то давным-давно произошла лютейшая история во время битвы у Красной Горы. А, там, короче, были замешаны и две миры: и Лорхан, и Азуры, и Неравар, и Дага Тур. Там вообще, черт без бутылки ногу сломит. Просто знайте, что в результате исчезли Две миры, Кимеры стали Данмерами, дом Дагад был уничтожен, а Алималексия, Сил и Вивик стали богами, получив силу из сердца Лорхана. В игре, честно говоря, они не очень полезны по сравнению с теми же принцами Доэдра. За много лет игры их помощь может пригодиться тебе только несколько раз. У каждого из них есть по два доступных варианта, о чем у них можно попросить. Очистить провинции и инквизиция ординаторов. Первый вариант – помогает избавиться от вредных модификаторов у провинций. Если там нападение монстров, вампиров или преступников, то сам Бог может прийти к тебе, чтобы изгнать эту нечисть. А Инквизиция Ординаторов даст каждой твоей провинции модификатор, который немного уменьшит риск восстания и снизит вероятность возникновения ереси, и увеличит скорость религиозного обращения. Возможно, тебе это может пригодиться, чтобы быстро искоренить ереси на твоей территории или быстро обратить в свою веру новые завоеванные провинции. Эти решения есть у каждого из трех богов трибунала, но кроме них, у них еще есть и уникальные. У Альмалексии есть решение «Благодать Альмалексии», которое может излечить тебя от депрессии, стресса, сумасшествия или одержимости. У сила, раз в пять лет можно попросить зеркало, посмотревшись в которое, ты мгновенно почувствуешь, как стал здоровее и повысил свои личные боевые навыки. А Вивик, в свою очередь, может излечить тебя от любой болезни, если ты дашь ему потрогать тебя. Ну вот, в принципе, и все, что могут дать тебе всесильные Альмсиви. Да, конечно, с принцами Даэдра по им не сравнится. Хоть это и интересные и круто выглядящие персонажи, я ловил себя на мысли, что забывал об их существовании. Конечно, ненадолго, потому что игра постоянно задалбывает тебя однотипными ивентами об изменении статуса каждого из членов трибунала, что мол, они готовятся к войне, или уходят в себя, или наоборот открываются для помощи миру. Все эти ивенты бесполезны и ничего нового в игру не привносят. Так что можешь их смело отключить, сняв галочку в окне китайской дипломатии. Ну и еще напоследок, давай разберем другие великие дома, которые нам недоступны со старта, но которые мы можем создать. Дом Садрас, дом Сул, Велот и дом Дагод. Для начала нужно присягнуть одному из этих домов. Как это сделать? Ну во-первых, ты должен знать, что присягнуть великому дому можно только один раз за жизнь одного персонажа, через решение в меню интриг если ты данмер без дома. Когда открываешь этот ивент, у тебя есть выбор, присягнуть великому дому или стать данмером без дома. В случае, если ты выбрал второй вариант, то получаешь черту данмер без дома, но все еще можешь выбрать великий дом через то же решение. Но если ты сначала присягнул, а потом отрекся, то еще раз присягнуть великому дому уже нельзя. Данмеры очень не любят всяких там предателей. Так что настоятельно рекомендую выбирать в этом решении с умом. Выбрав первый вариант, уже нужно будет точно определиться с Великим Домом. Можно выбрать один из правоверных Великих Домов, которые мы уже с вами разобрали выше, или выбрать один из так называемых Секулярных. Дом раз будет доступен для выбора вообще всем Данмерам. Дом Сул – это чисто эшлендерский дом, и его можно выбрать только будучи эшлендером. Дом Велот будет доступен, если ты исповедуешь религию Высшие Велоти. А дом Дагод можно выбрать, если исповедуешь культ Шестого Дома. Присяга Дому – это только начало. Дальше нужно завоевать свое право встать наравне с другими Великими Домами. Для этого нужно соблюсти ряд условий, которые ты видишь вот здесь. Хм, так, что здесь наиболее важно? Деньги и престиж – это понятно, ты найдешь, как заработать их. Но кроме этого, нужно быть еще либо независимым правителем, либо твой сюзерен должен быть королем или императором Морвинда. Чего, конечно, нет ни на одной стартовой дате, поэтому нужно будет либо изначально быть независимым, либо завоевать независимость в войне. Потом еще два последовательных и очень важных решения. Сначала нужно централизовать дом, что даст тебе титул герцогского ранга и титул грандмастера в новосозданном обществе. А потом нужно основать дом, что даст тебе королевский титул. Ну вот, как-то так в игру за данмеров можно привнести что-то интересное и необычное. Плюс игры за эту расу в том, что у тебя есть множество путей, по которым ты можешь провести данмеров. Можно остаться верными Алимсиве и распространить их веру во все уголки Тамриэля. Можно возродить дом Сул и пойти по стопам Неревара, свергнув ложных богов. Либо можно пойти старыми путями пророка Вилота, вернув поклонение хорошим Даэдра на земле Морвинда. Или можно возродить дом Дагод, и… я не знаю зачем это надо, все равно ни Дага ни Акулахана, ни Моры, ни пепельных вампиров в игре нет, а сам культ шестого дома в игре довольно скучная религия без каких-либо особых интересных свойств. Так что вот, вот такие вот данмеры, если ролик был чем-то интересен или полезен, то ты знаешь, что делать. Спасибо всем зрителям за просмотр, спасибо спонсорам. У нас, кстати, пополнение в рядах спонсоров. К Юли Симули и Тесс Адамс присоединился Дантессио. Добро пожаловать, дружище! И ты тоже, если хочешь поддержать меня материально, можешь оформить платную подписку. Мне это очень поможет. Всем пока!